Сегодня мы будем дорабатывать защиту двигателя вот этого питбайка Вирус X2. А Зачем это делается? Я уже рассказывал в одном видео. Вот эта защита, она слишком далеко выступает за линию двигателя, практически на уровне вот этих шпилек. И при проезде неровностей, видите, какое небольшое расстояние, если в проекции брать до колеса, колесо поднимается в амортизаторе и начинает цеплять за защиту, производя очень неприятный звук и стопоря движения. Поэтому мы отпилим сейчас отсюда сантиметра наверное я думаю 2 это решит проблему также я хочу отпилить, отпилить вот эту вот пипку которая несерьезно торчит из банки глушителя чтобы не было такого вида что тут кольцо и еще пилька торчит просто серебристое кольцо мы видели серебристый вот этот патрубок но больше пока я сегодня отпиливать тут ничего не буду пилить будем вот таким высокотехнологичным инструментом ножовка по металлу называется сейчас буду пилить потом покажу результат ну и прокачусь. Скажу немного сам процессу Вот я половину уже отпилил. Пилить не совсем удобно. Пластина пружинит. Вот так это и происходит. Как говорится, пилите шура, они золотые. Сейчас отпилю включу снова ну вот все практически допилили отвалился на вот такой ширины вот это примерно чуть меньше двух сантиметров отпилили надеюсь теперь защита двигателя не будет цепляться за колесо покатаясь проверяя ну, край можно обработать напильником чтобы при регулировке выпускного клапана не поранить руку. Теперь дошла очередь до выпускной системы. Чтобы добраться до этой трубки, необходимо снять декоративную вот эту накладку блестящую. Первый раз, когда я ее снимал, не смог открутить один винт, поэтому пришлось его вот так вот распилить. И плоским Плоской стамеской уже откручивать как плоской отверткой потому что внутри все было разбито резьба по шестигранник сейчас я все это дело вот так вот отключу и покажу что у нас там внутри ну вот мы сняли декоративную накладку тут у нас простая банка с приваренной вот такой импочкой и тремя гайками на которой крепится болтами вот эта декоративная насадка. Я в прошлый раз просверлил здесь 6 отверстий для того, чтобы звук выхлопа стал более брутальный, он действительно изменился. Сейчас я спилю и вот эту пимпочку. Ну вот, я отпилил сколько смог до низа, до основания вот эти гайки приваренные не дают отпилить. Но, в принципе этого достаточно полтора сантиметра чтобы не выпирало ничего из декоративной заглушки. Есть, вот так вот это будет выглядеть. Пришлось снять чтобы было удобно пилить еще такую термозащиту которая вот тут стояла снимается легко сейчас будем ставить все это на место еще хочу показать на этой модели вот такую штуку которую мне не нравится здесь вот натяжитель цепи нижней он сильно прижимает цепь к маятнику снизу если сверху на маятнике расположена пластиковая накладка для того, чтобы цепь не портилась металл об металл, то снизу этой накладки нет. И при езде происходит страшный ляск. Вот цепи, она еще вращается вот об эту часть маятника, вот тут вот. Я думаю это для цепи на пользу не идет, есть мысль вообще вот эту деталь демонтировать и сделать как сделано на BSE то есть вот, перенести ее сюда то есть более длинный взять штифт или болт такой вот это, этот кронштейн убрать вообще оставить только ролик ролик сюда на болт и его через проставки выровнять на уровне цепи он будет статично цепь поддерживать вот в этом месте и никаких этих ударов обмаятник цепи не будет если кто-то имеет другие мысли отпишитесь в комментариях буду благодарен сейчас я покажу как он заводится ну и послушайте звук итак вирус Мотор x2